Заседание насыщенно и разнообразно. Есть целый ряд вопросов, которые заслуживают особого внимания. Есть такие позиции, которые наша фракция будет поддерживать. И есть, конечно же, то, что мы поддержать не можем по принципиальным соображениям. В частности, сегодня в третьем чтении идет закон, вносящий изменения в закон о местном самоуправлении 131. Местное самоуправление – это важная сфера, без которой ни одно решение, ни одно раз, действие в целях развития территорий не может быть осуществлено. Но, к сожалению, в последнее время мы видим тенденцию к ограничению участия самого населения, самих жителей в этом самом местном самоуправлении. В большинстве муниципалитетов сегодня нет возможности выбирать глав городов, районов, так сказать, административных центров. И у них, по сути дела, осталось две возможности у жителей. Первая возможность – это выбирать депутатов своих территорий, своих представительных органов. А вторая возможность – это принимать участие в публичных слушаниях, когда речь идет о градостроительном плане, о решении важнейших вопросов развития территорий, о каких-то проектах новых для данных муниципалитетов и так далее. Но, к сожалению, данный законопроект – о котором идет речь сегодня. Мы его не поддержали ни в первом, ни во втором, и сегодня в третьем чтении не будем поддерживать. Он сужает возможности и без того ограниченные население принимать решения вопросов, связанных с, с их устройством, с их судьбой, как говорится. Почему мы об этом говорим? Потому что вносится положение о том, что в публичных слушаниях отныне может особую роль играть дистанционка использование портала государственных и муниципальных услуг, размещение предложений и замечаний на сайте данного муниципального образования. С одной стороны, это вроде как использование современных технологий, но с другой стороны, нет ничего важнее, чем живое общение людей и их возможность вживую повлиять на те или иные решения, связанные с их жизнью. Есть кроме, в повестке дня... Вопросы, связанные с развитием здравоохранения. Их несколько. Я остановлюсь на двух. Первое. Сегодня, наконец-то, будет в третьем чтении рассмотрен закон изменения в базовый 323 закон об охране здоровья граждан. Полтора года назад он был принят в первом чтении. И вот только сейчас подошли к окончательному варианту. Речь идет о том, что в законе надо четко закрепить понятие первой помощи, условия ее оказания. Если помните, то полтора года назад все вертелось в обсуждение этого вопроса о том, можно ли не, или нельзя допустить использование автоматических дефибрилляторов. Это связано с тем, что участились такие э, ситуации, когда происходит внезапная потеря сознания или, еще хуже, внезапная остановка сердца у молодых, в том числе людей, в том числе в людных местах, и никто не может оказать помощь. Вот тогда этот закон и был внесен как проект. Сейчас он значительно переработан, хотя есть до сих пор возражения Министерства здравоохранения, но на взгляд э, э, значит, нашей фракции, на взгляд членов Комитета по охране, Здоровья. Данный закон уже может быть принят, потому что в нем более четко сформулированы понятия первой помощи, первой базовой помощи, первой расширенной помощи, кто может их оказывать, эти виды помощи, как использовать медицинские изделия, в том числе дефибрилляторы и так далее. Перечень состояний, при которых это возможно делать, перечень э, ситуаций, перечень правил, все это будет установлено правительством Российской Федерации, точнее Министерством здравоохранения. Еще один закон очень важный касается тоже внесения изменений в 323-й закон об охране здоровья, касается медицинской помощи детям. Он тоже Непростой путь прошел, он был внесен в одном варианте, когда речь шла о помощи детям, имеющих заболевания, связанные с заболеваниями крови онкологическими. Теперь этот закон расширен на более широкие категории детей. К сожалению, заболеваемость детей онкологией другими редкими заболеваниями, орфанными она учащается, поэтому нужно было решить целый ряд вопросов, в том числе и с возможностью применения так называемых препаратов off-label, то есть тех, которые не вписаны в инструкции по их применению, что их можно применять для детей. Вот сейчас эта неразбериха, эта неточность будет устранена по инициативе профессионалов в области онкологии и гематологии. Закон будет рассмотрен, хотя к нему есть замечание про управления. Думы, мы его поддержим. И последнее, о чем хотелось бы сказать, мы все ближе к избирательной кампании, мы все ближе к дню выборов. Мы понимаем, что многое сказать, в этой ситуации. Изменилось в законодательстве, изменилось не в лучшую сторону В том числе и такое изменение, как введение трехдневного многодневного голосования Еще на голосовании по поправкам в Конституции в прошлом году Это вызвало большое возражение людей Многие здравомыслящие люди просто сказали, мы не будем в этом участвовать Выборы прошлого года в регионах показали, что у людей есть большие основания Сами избирательные комиссии, как загнанные лошади, работают. У них нет возможности не материально-техническое трехдневное голосование обеспечить, не обеспечить надежную защиту проголосованных бюллетеней в течение двух ночей, которые предшествуют окончательному дню голосования и так далее. Вот в связи с этим, в связи с этим. В Краснодарском крае, который я представляю, появилась такая инициатива. 352 члена участковых избирательных комиссий значит, и территориальных комиссий обратились в Центральную избирательную комиссию с просьбой отменить. Сегодня, кажется, в Центральной избирательной комиссии будет решаться вопрос об отказе от многодневного голосования. Повторяю, инициатива очень важная. Идут последние дни работы Государственной Думы седьмого созыва. Чем запомнилась именно эта дума? Ну, наверное, только не ленивый не ругает именно этот созыв. За что? Во-первых, за репрессивные законы. Во-вторых, за антинародные законы, такие как пенсионная реформа, мусорная реформа, повышение налогов и так далее. Но я хочу вам сказать, что не здесь принимались решения. И эта дума она только усилила тенденцию к тому, что представительные органы власти в Российской Федерации превращаются в пятое колесо политической телеги. Почему? Потому что решения принимают не они, не представители народа, а исполнительная власть. Но Давайте посмотрим все-таки, как стали жить люди. Ведь самая главная оценка работы Государственной Думы зависит именно от ответа на этот вопрос. И для того, чтобы мы на него ответили, давайте отправимся в регионы. Какая государственная региональная политика способствовала тому состоянию в регионах, которое сложилось на сегодняшний день? Я считаю, и фракция наша, предпринимает все усилия, что государство не доработало, в том числе и мы. Однако наша фракция вносила э, те законопроекты, которые позволили бы изменить ситуацию в регионах. Я приведу только несколько примеров. Вот, например, если в 90-е годы было 35 регионов доноров, сейчас их осталось 13. Давайте возьмем нижние, так скажем, строчки вот этой вот чудовищной таблицы. И на самом низу Республика Мордовия. Вы знаете, сколько у нее внутренний государственный долг? 195%, процентов, то есть два раза больше, чем свои собственные доходы. Следующее идет ХК. 137, затем Удмуртия 130 и еще три региона, у которых около 100%. Понимаете, чудовищное неравноправие регионов к доступу к ресурсам, к дотации, субвенции, субсидии. И в результате получается, что уровень жизни в разных регионах разный. Но мы же не можем всегда ориентироваться только на Москву и Петербург. Мы должны ориентироваться на то, как живут люди в самых дальних населенных пунктах нашей необъятной страны. А там ситуация крайне сложная. Что предлагает правительство? Заместить кредиты, значит, дать новые кредиты, инфраструктурные проекты 500 миллиардов, значит, коммерческие кредиты ограничить до 25 процентов. Что это за меры? Неэффективные и абсолютно не способны решить проблемы регионов. Знаете, еще одна фишка появилась, вишенка на торте, так скажем. Дело в том, что есть такое предложение, оно обсуждается, что... Регионов должно стать меньше, то есть укрупнение регионов. Сейчас их 85, планируется оставить 41 регион. Зачем? А чтобы меньше проблем было, а будет их меньше, я думаю, нисколько не будет меньше этих проблем, потому что сегодня это делать, это делать чудовищную ошибку. Дело в том, что у нас многонациональная страна, и у нас много национальных республик. И эти национальные республики могут просто-напросто не понять такое вот движение федерального центра по отношению к их национальной идентичности. А следовательно, межнациональные конфликты, они могут просто-напросто вспыхнуть, вспыхнуть на ровном месте. Этого допускать ни в коем случае нельзя может в правительство в арсенале у них еще какие-то есть э, меры способные вот улучшить ситуацию в регионах вот я сколько искала этих мер и не нашла давайте посмотрим что предлагает фракция кпрф Первое: вот такая республика как хакасия от чего 10 лет Руководители Хакасии, неважно от какой партии, ходят в Минфин и спрашивают, когда вы измените методику распределения. Не меняется эта методика. Вот давайте мы сначала посмотрим, какая методика будет, и мы ее изменим. Как изменить? А давайте будем оставлять большую часть налоговых поступлений именно в регионах. Это наша позиция. Давайте мы все-таки минерально-сырьевую базу отдадим государству, и тогда будет справедливое распределение. Вы знаете, сколько... Дивидендов выплатила только одна Роснефть с 2018 по 2021 год. 700 миллионов рублей. Это уровень дотации всем регионам на вот текущий год. Но разве это справедливо? А поэтому мы считаем, что наша программа, программа Коммунистической партии Российской Федерации приведет вот к уменьшению вот этого дисбаланса в развитии регионов и приведет к тому, что бюджетная обеспеченность в каждом регионе будет достаточной и приведет к тому, что все-таки вот такого разрыва в доходах и среди регионов, и среди населения просто-напросто не будет.